ребята всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня мы в очень интересном месте мы находимся в секонд-хенде точнее возле секонд-хенда я сейчас пойду поищу некоторые вещи и в конце ролика обязательно покажу вам что я купила и что сколько стоит смотрите до конца и если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь не забудьте поставить колокольчик чтобы не пропускать новые ролики ну что погнали В ходе стоят вот такие вот тележки И чтобы вы не носили одежду Или обувь сумки, Вы можете спокойно положить сюда И вам будет удобно передвигаться по магазину Первое, что я увидела Когда зашла в магазин Это купальники Очень большой выбор И вот мне один приглянулся Но он на меня будет большой Сейчас еще посмотрю, что здесь есть Может что-то и подберу секунда милашества. Посмотрите, какие миниатюрные купальнички. Вот один. Вот еще такие манюсенькие, на маленьких деток. Также по всему секонду стоят такие небольшие ящики, в которых вы можете, например, найти платки, головные уборы, какие-то сумочки. Обязательно все просматривайте, потому что кое-что может быть в дырках или в каких-то пятнах, которые просто потом не отстираются. Ребята, кому нужен дождевик? Очень прикольный, без рукавов вообще. И вместо карманов здесь просто дырка. Даже такие вещи можно найти в секонд-хенде. Также очень много женских футболок, маек, рубашек на любой вкус и цвет. И, В принципе, так как сейчас модно 70-80-е, можно много чего найти. Обязательно пересматривайте мужские рубашки. Здесь очень много таких разных принтов, которые могут подойти вам. Я вот, кстати, сегодня мужской рубашки тоже купила в Секкенде, чуть позже вам покажу какой я нашла красивый топ но если честно я не знаю какое белье здесь должно быть чтобы оно не просвещалось здесь вот так вот завязывается и снизу такая небольшая бахрома очень симпатичная и кстати ни одна ниточка не пострадала смотрите какую я находку нашла чехол для фотоаппарата в хорошем состоянии даже можно вот такое вот Найти в секинде Посмотрите, какая классная мастерка. стопроцентное попадание в 80-е. Как вам? Пишите в комментариях. Какая прикольная рубашка. Кстати, мужская. Вы можете повязать ее поверх шорт, поверх майки, и будет очень стильно смотреться. Этой осенью будет очень модно дедушкин стиль, так сказать. Я уже один кардиган померила, но он немножечко маловат на меня. Тоже симпатичный был, с таким рисунком интересным. Здесь, конечно, немного длинноватые рукава, но в принципе, в общем, смотрится очень симпатично. И первая вещь, которую я вам хочу показать, это кепка фирмы H&M. Кстати, я не ожидала найти в секонд-хенде такую кепку. Размер у нее M и ее можно стирать всего лишь при 30 градусах. Материал у нее замшевый, скорее всего, что это не натуральная замша. Внутри очень хорошо обработаны края, сидит она хорошо. Материал не тянется и здесь нету такой застежки пластиковой, как в стандартных кепках. Цвет у нее универсальный, даже если вы наденете белый total look, то эта кепка впишется в ваш аутфит. А в этой рубашке я была в секонд-хенде. Я ее купила в другом магазине, но все же решила с вами поделиться этой покупкой. Рубашка с мужского плеча есть очень много красивых расцветок, такие как в горошек в клеточку, в мелкий цветочек и это все мужские рубашки размер у нее 50 но я специально такую покупала чтобы можно было как-то ее стилизовать или завязывать, или надевать под купальник на пляж фирма bon Prix Collection, материал вискоза воротник, небольшая стойка она идет на пуговицах мелких, также присутствуют два огромных кармана но из-за того, что здесь интересный рисунок, принт эти карманы особо и не видно также здесь длинный рукав как вы видите я стараюсь иногда подворачивать если мне прям очень сильно мешает а иногда оставляю так на рукавах также есть пуговички ну и длина ее прикрывает мои бедра я ее надевала несколько раз и каждый раз мне делали комплимент Рубашка не тянется, не мнется. Мы, кстати, недавно ездили в поездку и мне даже не понадобился утюг. Я ее надевала под джинсы и под велосипедки, так как сама рубашка объемная. Следующая вещь это футболка цвета хаки. Она длинная, потому что я ее нашла в мужском отделе. Мне понравился цвет хаки плюс еще здесь присутствует маленький карман сюда вряд ли что-то положу но он есть и v-образный вырез по горловине футболка в размере м и процентный катон футболка я вам скажу не очень сильно тянется она такая плотненькая не просвечивается материал очень хороший качественный надевать я ее в основном буду под спортивные вещи такие как лосины велосипедки или шорты в моем гардеробе много мужских футболок. Они немножечко отличаются от женских. Да, они сидят по-другому. И те, кто разбирается в футболках, даже могут заметить, где женская, где мужская. Но мне мужские по душе больше. На мне черные велосипедки. Одни у меня уже есть, но они от H&M. Я их покупала приблизительно год назад. Этикеток никаких я не нашла, но я думаю, что это фирма Тао. Тянутся прекрасно, сидят по фигуре. Резинка на поясе подчеркивает талию. Также сзади есть небольшой карманчик на молнии, в который я могу, например, положить какую-то мелочь, или телефон, или ключи. Если, например, я в этих велосипедках, Соберусь на пробежку и мне не нужно будет брать какую-то сумочку, которая будет мне просто мешать. Велосипедки вообще универсальная вещь. Следующая вещь, которую я вам хочу показать, это купальник. В том секонд-хенде, где я была, там купальников просто немерено. Как сдельные, так и раздельные. Разные расцветки, разные фасоны. Но в принципе на любой вкус. Я себе выбрала раздельный купальник. Вот такой вот. Трусики здесь стандартные. Купальник фирмы Ариэла. Я не знаю, слышали вы о такой фирме или нет, потому что я его купила в секонд-хенде. Здесь на чашах присутствуют сборки небольшие, тоненькие бретели и застегивается вот он на обычную застежку. Застежка, кстати, пластиковая, не металл. Это тоже очень хорошо, потому что, как мы все знаем, металл рано или поздно поржавеет и будет не очень красиво это все выглядеть я его кстати уже надевала в аквапарк те кто следят за мной в instagram уже видели фотографии в этом купальнике если вам интересно обязательно переходите я оставлю ссылочку внизу под роликом и вы также посмотрите фотографии в этом купальнике эта рубашка была куплена также в мужском отделе фирма ufk в размере м материалы рубашки плотный катон у меня огромное количество клечатых вещей. Это уже не первая рубашка, но первая, где она в расцветке не красном, а желтом. Так как это катон, рубашка не тянется. Рукава здесь длинные, присутствуют манжеты. Сама по себе рубашка не сильно объемная, это как мой размер. Я ее буду носить поверх футболки, также на прохладную погоду. Под джинсовую юбку или под джинсы будет смотреться просто шикарно ну а теперь перейдем к самому интересному рюкзак сам по себе вместительный и объемный присутствует золотая фурнитура есть три кармана два кармана на молнии и один карман такой декоративный я сюда в принципе ничего не ложила максимум чеки на ручках можно регулировать длину Внутри рюкзака есть несколько дополнительных карманчиков. Застежка здесь очень простая, он затягивается и закрывается на небольшой магнит. Этот рюкзак подойдет как под классический лук, так и под спортивный. И последняя вещь на сегодня, которую я вам хочу показать, это сумка. У нее голубовато-серый оттенок и необычная форма самой сумки. Это просто кладезь найти такую сумку. Она абсолютно новая. Ручки здесь совсем не затертые. Я когда увидела эту сумку, я сразу поняла, что ее нужно брать. Но на самом деле я ее себе не буду оставлять, я эту сумку подарю маме. Фурнитура на ней цвета серебра и также сумка имеет съемную кисточку. Внутри есть один небольшой карманчик и сама сумка застегивается на молнию. На мой взгляд эта сумка универсальна, цвет универсальный и она подойдет на любой сезон. Ребята, на этом у меня все. Я надеюсь, вам понравился такой ролик. Если да, обязательно ставьте пальчик вверх. Также напишите в комментариях, какая вещь вам больше всего понравилась. И какая вещь вас удивила больше всего, что вы даже и не подумали, что это вещь из секонд-хенда. Обязательно подписывайтесь на мой канал, так как ролики уже будут выходить регулярно. Ну а мы с вами уже увидимся в следующую пятницу. С вами была ваша Аня. Всем пока!